Я Кузнецова Елена Семёровна. Мне 67 лет. И я делала в клинике доктора Левшинова операции по э, сомнению хрусталиков. Ожидала, конечно, что-то ужасное, а произошло великолепно. Нет ожиданий того, что я ожидала. Я думала, это будет больно, неприятно, но не, ну, неудобства ожидала. Этого не произошло. Все произошло быстро, четко, хорошо, чисто. Результат вижу уже после операции. Ну, 80% и один, и второй, и два, и и и и и два, и